Итак, дорогие друзья, стартует второй матч. Хопхей hey против Бродерсон. С карта Мираж и победитель. А займет первое место в группе B, а проигравшая останется или займет, в общем, второе место, потому что обе эти команды между собой первые и вторые места делят. У них одинаковые абсолютно все. А Пам-парам-пам-пам. Нажи выигрывает команда Хопхей. Ну, я так понимаю, Стей. Тут, в общем-то, особо и рассуждать. Даже нет никакого повода. А давайте сразу знакомиться с коллективами. Команда Хопхей это Профетик Хола. Эмрис, Ева и Расслабься Команда Brothers Армс, Это КЗ, Киргиз Я не доначу Кегля 2.2 И Чудо Травик Веселун Вот такие вот у нас сегодня составы, значится Ну и командам, конечно же, удачи Ну а зрителям Приятного просмотра И понеслась раунд на точку Б от Brothers Армс, Arms Который начинает в атаке И Хопхей, Хэй, которые будут сейчас обороняться В числе первых, во всяком случае, будет Расслабься и первый, блин, опять-таки комом Точка Б захвачена Вопрос в выбивании, я думаю, здесь, конечно, не стоит Нужно, естественно, идти выбивать Дефьюз киты есть у Эмриса, остальные, к сожалению, без диффузов Но на точке там, возможно, еще лежат, да, вот лежат как раз-таки какие-то диффуза Ну, 4 в 2 Такое, конечно, ой, 4 в 1 Такое уже теперь практически не ретейкается Но вдруг Профетик сделает невозможное ну, а почему бы, собственно, и... Да, почему бы, собственно, и да. А, 1-0. 1-0 в пользу Brothers and Arms. Пистолетка уходит в их актив. Естественно, это большой плюс для них. Да, как минимум можно делать 3-0. Ну, это как минимум. А дальше там выигрывать девайсные и делать 5-0. Но это если все будет хорошо, естественно, и оборона ничего такого прям сверхъестественного не придумает. А, главное, второй раунд не разыгрывать на точку А, потому что там, возможно, яму будут взрывать. О, слышали, слышали, взорвали яму все-таки. Но это слишком читаемый и предсказуемый вариант развития событий, поэтому на точку Б как раз-таки отправились братья. In arms, подсаженного расслабься, обнаружили, убили. Ну, всех обнаружили, убили, если так. Более конкретно э, и предметно разговаривать, да? Два, дорогие мои друзья, два матчпоинта забрали себе uh, Brothers in Arms. Но ну, это, опять же, не удивительно И ранний бай от команды Хопхейв. Во всяком случае, Профетик уже приобрел Фамас. Я надеюсь, что это не единственный Фамас, который купит Хоп В противном случае, а зачем вообще тогда приобретались эти девайсы? Uh, да, у Холла есть девайс. А, значит, это Холла купил, а не Профетик. Пардон, пардон, перепутал. Но это, опять же, немного чего меняет, потому что девайс реально один. Чудо Травик, веселун, весело сейчас, конечно, попрехался с Эмрисом, ну, добил кегля своего соперника, KZ минус Профетик. Постепенно рассыпаются игроки обороны, толком еще ничего не сделав. Чудо Травик пытается реализовать всю свой, э свою УЗИшечку, свой МАК-10, ну, реализовал в итоге. <ш awards> Реализовался на Берстфайр от Холлы. 3-0. Ну, ожидаемо. Ожидаемо, в общем, все произошло. И теперь э, 4 девайса. А Холла как-то вот с чем? С диглом будет вынужден играть. <coughs> Хоп, хей, ла, ла лей Именно так. Именно они. У них старый логотип, кстати говоря, был. А как-то там это. Хоп-хей-ла-ла-лей, лей э, что там, давай трубу шатать скорее, или как-то так у них там была такая речевочка забавная. Но сейчас они его немножко подобновили, и поэтому теперь у них ха-ха э, на логотипчике красуются две буковки. Раскидка точки А. кстати, надо признать, достаточно серьезная раскидка, но ХАЕшки, которые вылетали все это время, не долетали до явно какой-то цели. Ну, в принципе, на упреждение можно считать эти ХАЕшки какими-то плюсовыми. Профетик и Ева по минусу. Вот это уже приятные новости. Правда, приятные новости заканчиваются на минусе от Кегли. А следом еще и Киргиз, а снова Киргиз. И 8 ХП у снайпера команды ХОПХ остается. Да-да-да, дорогие мои друзья, да-да-да, раскидывается хелпа, кегля таранит э, игрока с никнеймом Расслабься, счет на табло 4-0. И это, конечно, опять-таки наводит на тревожные мысли о том, что команда Хоп Хей возможно, не смогут сыграть э, на том уровне, на котором я планировал увидеть их игру, да, потому что все-таки, играя в обороне и проигрывая 4-0... Ну, наталкивают на мыслишки. Я, конечно, пока ничего не утверждаю и не хочу ничего пока что утверждать, но все возможно в этом мире. Привет, Саша, удачный комментарий. Ахмед, спасибо тебе большое, тебе приятного просмотра. Ну, не только тебе, разумеется, всем вам, дорогие друзья, которые сейчас находятся на прямой трансляции, всем вам приятного просмотра. Наслаждайтесь! Хола! Реализует позицию аж на 3, минуса. парадоксально, то, что никто его до сих пор еще оттуда не убил, он с 10 хп по-прежнему жив, но ситуация 2 в 2, я не доначу, и Чуд, этот, последний остался холла, короче. Быстрый и молниеносный фраг сейчас последовал, кстати, у Чуда Травика вообще 100 хп, а бомба-то, естественно, на точку Б уходит, тут, в общем, как говорится, 7 пядей во лбу. Не нужно быть, да, для того, чтобы Понять, что на точке А никто ничего ставить Не будет, ну, утопал Утопал Чудо Травик все это дело прекрасно слышит И именно поэтому занимает позицию На миду Ну, холла еще пока Вот только-только Кстати, если, если вы, Высунется на мидл, то это будет фатальная ошибка Ну, повезло, впрочем, между повезло И очень сильно Ну чё, Холла решил просто умереть? Сейчас бомба рванет. А, он думает, что... Он чё, подумал, что бомба на А стоит? О, ну минус Холла тогда. Помянем. Короче, он перепутал. Он думал, что на А бомбу поставили. Вот это вообще просто фан. Вот это фановая движа уже пошла, дорогие друзья. Ну перепутать это сильно. Александр, уважаемый, наш доброго времени суток, душевно рад стриму, ждал как никогда в услышать этот голос и увидеть нашу любимую легендарную старушку игру. Удачного стрима обнял-приподнял. Роман, спасибо вам большое и вас тоже обнял-приподнял. Очень приятно читать такие слова в чатике. Приятного вам просмотра. Наслаждайтесь, получайте удовольствие от увиденного. Но это пока 5-0. Второй, по сути, полноценный девайсный от команды ХопХэй, -Hey, который они будут... Пытаться реализовать уже на точке Б Да, бомба именно туда пошла И бомба уже выбита, расслабься И Ева по фрагу, Киргиз минус со снайперской винтовки Ну вот снайперская винтовка в атаке Может здесь, конечно, и не совсем нужна Профетик минус Киргиз Чудо-травик Пережимает все-таки Эмриса с минимальными потерями лайфбара, но потери стратегического характера здесь, конечно, гораздо выше у команды Brothers in Arms, так как потеряна бомба, вместе с этой бомбой потеряна и адекватная позиция, которую можно было бы занимать, да, Чудо Травик Веселун, кстати, смотри, как интересно сейчас пытается... Отыграть э, свою позицию и отыгрывает ее на все 200%. Минус 200 только, к сожалению. Я не доначу, забирает Холл и минус от Евы. Таким образом, первый девайс на раунд от команды Хопхей. Хоть и не зашел, но зато зашел второй. 4-2-1-0-0. Ну да, остатка такая, конечно. не не это уж какая хорошая. Откуда у чудо травика М? А, так выбил же. Соперника же утащил Откуда же ему еще ее можно было достать Учитывая, что чудо то Травик Погибал -то всего три раза За шесть сыгранных э, Раундов, ну, не знаю, короче, ладно, давайте В общем, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим Главное, почаще девайс в следующий раунд перебазировать. Кегля замечательный хэдшот, дорогие друзья. Кстати, очень важный хэдшот, на самом деле, который позволил открываться спокойно, потому что с КТ уже никто, в общем-то, открытию не мешал. КТ занято. Хелпу расстреляли, под коннектором тоже расстреляли, но, правда, не всех. Расслабься. Еще по-прежнему бодр, жив и свеж. Но половина в лайфбаре, скорее всего, не сулят ничего хорошего. И, может быть... Стоит подумать о сейве, спасти эмочки, потому что в следующем раунде опять же экономически будет. Но нет. Расслабься, гибнет. Ева, видимо, гибнет вместе с ним. И это 6-1. И вот это уже теперь не просто сеет зерно, так скажем, сомнения в мою голову. Да, это уже ставит действительный исход матча под вопрос, так как... На девайсах нет какого-то очевидного превосходства у команды Хоп Хэй. Позиционно они тоже сейчас сыграли, ну, достаточно так себе, с минимальной раскидкой. Но, правда, с жесткими хедшотами Brothers и Arms зашли на точку А. И должного сопротивления, как мне показалось, не получили. А, полетели Хаешки под спот Б, Где-то там уже на меду орудуют со своим калашом. Расслабься. Нет, без минуса. Один фраг от Профетика. Ну, точка Б, опять-таки, упала неожиданно. Холла. Минус Киргиз, ситуация 3 в 3, но один девайс пока есть только у Профетика Чудо Травик, елы палы Отличный хэдшот по Эмрису, два соперника Один из них, кстати, Профетик с девайсом как раз-таки Минус Чудо Травик И опять-таки упреждающие выстрелы, я не доначу Минус Холла, ну куда же, ёлы-палы, куда же полез я не доначу За фрагом потянулся да, получил по рукам, дорогие друзья. ты имеются прям в сайде, но времени уже, к сожалению, не хватит. Кейз технически опять-таки приносит победу своей команде. О, еще и такую плюшку обидную повесил. Да, дорогие друзья, да, 7-1. Сейчас же гномики против Хопхея должны, вроде нет. Нет, Самандар, все правильно. Гномики против Хопхэя играют завтра в 19.00. Кстати, тоже на мираже. Хае в яму. Ну, стандартный достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Как отдался. Досадно, черт возьми. Чудо-травик веселу на Киргиз. По фрагу, профетик, Ева, расслабся. Это звучит как, как будто бы какое-то продолжение. ну продолжение прям... Да-да-да-да-да-да-да. Ну, поехали, ладно. Поехали дальше смотреть. Ева. 19 хп остается после перестрелки. Киргиз вырубает Еву. Ну, кстати, если не Киргиз, вы сами видели, какая хаешка туда залетела. Остатки обороны под коннектором. И остатки обороны явно уже здесь, ну, по сути, ничего не добьются. 8-1, дорогие друзья. Позволю себе прибавить раунд, потому что все равно расслабься, не сможет здесь ничего изменить. В смысле мы на Инферно завтра играем? У меня информация, что завтра я комментирую карты Dust, Mirage и Mirage. У меня нет никаких Инферно в списке на завтра. Победа в первой половине за слабой стороной, дорогие друзья, это ли не повод задуматься? Но вот до этого только я сидел, задумывался, а теперь призываю вас всех также подумать над происходящим. Действительно, потому что тема наболевшая, во всяком случае, для команды ХопХэй, атака. А, накажи их не тот список далее. Окей, окей, я обязательно уточню этот вопрос. Кегли и травик! Вырубают первых игроков команды хоп -хей. Три остается По классике, кстати, хочу заметить Не первый раунд уже выходит ситуация 5 в 3 а, Видимо, один из игроков погибает Второй пытается разменять И точно так же, к сожалению, вслед за тиммейтом погибает Кегля минус Эмрис Ой, хаешечка от Киргиза долетела куда надо Профетик Ну, Профетик, что здесь сможет сделать Профетик? Опять же, прибавим Александр, хочешь бан за спойлер? Не, ну так это же не спойлер. Карты-то я не скрываю. <coughs> я же все равно их всегда говорю. Я могу сразу сказать, кто завтра играет. Например, да, это же... Это не такой спойлер. <coughs> Но... Но молодец, Радо, молодец. Надо быть бдительным. Правильно, правильно. А так завтра два матча Белоснежки 7 Гномов против Road to Victory и Хоп Хэй. А также Brothers in Arms сыграют с командой Агрессив Victims. Размен на точке А. Чудо-травик Веселун, кстати, не лезет пытаться вырабатывать э, численный перевес, да, который мог бы быть выработан в данной ситуации, но это делает Кегля. Ой, хола, какая хаешка. Все, теперь опять численный перевес. Пока-пока. Э, было приятно познакомиться. Минус отраслабься. Ну, а вот, кстати, кто-то как раз с этим численным перевесом сейчас решил познакомиться по поближе, так скажем. да. Ну, холо под КТ, поэтому есть вменяемая информация. Есть информация по парапету. Один-единственный игрок — это Ева. Вот по Евочке информации нет, а она на точке Б у нас сейчас кстати, дежурит. Ой, тиммейтские флешки, дорогие друзья. да? Какая замечательная флешка от «Я не доначу» сейчас прилетела. Прям в лицо чудо-травику. Ну, парадоксально, что чудо-травик еще и такое пережить сумел. Минус от холлы, по-моему, третий уже или четвертый минус от холы. Он огромную толпу людей настрелял в этом раунде. Ну, я не доначу. 91 хп, но против троих. Минус расслабься. Самая легкая мишень, так скажем, убита по хелспоинтам, если учитывать. Ну, придет, понятно. Ой-ой-ой. И... Не знает, откуда придет Ева. Ева идет из-под коннектора. Очень тихо. Очень тихо идет Ева, но у нее есть дефьюзки. И ⁇ -лы-палы, я не доначу, вытаскивает клатч 1 в 3. Дорогие друзья, 2 хп осталось у игрока атаки, но он все-таки ворвался в ряды победителей. 10-1. Здорово, дядька, нож, удачного стрима. Нам сегодня выдали шевроны Z за Россию. Я очень горд. Приднестровье с РФ. Торонто, ну, я приятно, так скажем, удивлен, конечно, что такое в Приднестровье могли сделать, но удивлен по большей степени сильно, действительно. Я, конечно, понимаю, что народ Приднестровья за РФ, но все-таки правительство-то не совсем. Кегля Минус Эмрис. Попытка размена. И холла все-таки падает. И вот та самая ситуация 5 в 3, как я уже говорил. Да? Попытка размена, как правило, приводит лишь к, к закреплению численного перевеса команды Brothers in Arms. И расслабься! Ничего себе! Здравствуйте! Вот это застрелил. Вот это застрелил. Застрелил так застрелил. Шарной Берстфайр... Fire... Шальной, простите. Берстфайр... На шару, прилетевший куда-то в точку, лишил жизни одного из игроков атаки, но, к сожалению, не помог взять раунд в перспективе. 11-1. Здорово, Сань, как ты? Сардор, приветик. Все супер, пушка, бомба, кровись. красиво. Правительство строг за РФ. Не, ну я имею в виду не правительство Приднестровья, я имею в виду правительство Молдовы. Что-то я не слышал каких-то э дружественных речей, так скажем, от Санду, да, и, и же с ней. А все-таки, как ни крути, нужно признавать факт того, что Приднестровье, э, хоть и состоит практически из э, русских, но э, входит в состав Молдавии, как ни крути. А Санду, как известно, скорее за Румынию, чем за РФ. Расслабься и холоп. По фрагу на удержании точки Б. И именно этот раунд должен стать точкой, от которой все будет замечательно. Но не сегодня, по ходу дела, блин. Минус от кегли. И пока, к сожалению, любые баталии скатываются. Ну попал же Эмрис по голове. Ну как не убил-то? Профетик. Минус чудо-травик и холоп. Я расстроен, дорогие друзья. Я расстроен, потому что я ожидал, что сейчас что-нибудь будет интересное. Но ну, ну, не случилось. Как-то не срослось. Во сколько завтра игры? Завтра игры начинаются в 18.00 по московскому времени. А Килбек завтра... Ой, что за турнир, простите, не завтра, а ссылочка в описании есть. Можете посмотреть Это там. Ну, если такие раунды уже Хоп Хэй не берут, то я сомневаюсь, что они, честно сказать, будут брать вообще хоть какие-то на самом деле, да. Раунд, где вы вышли 5 в 3, взять и проиграть. При том, что еще и бомба уже у вас там, ну, типа такое... Ха-ха-ха, хочется сказать, дорогие друзья, ха-ха-ха. И это в плане хреново-хреново, еще раз хреново. И именно так обстоят дела у команды Хоп Хэй в данном раунде. Ну, КЗ... Посмотрим, насколько продуктивным будет в плане клатча. Да, мы уже с вами видели, как один из игроков атаки а, клатч вытащил. Вот КЗ не вытащил. А, диффузов хоть и нету, кстати, но если бы КЗ еще немножечко пожил, то вполне себе, может, и вытащил бы. И срослось. Так бывает тоже, да? 12-2, парадоксально, но... Но раунд, который должны были забирать, опять же, Хопхэй, они не забрали, ну... А который... Не должны были забирать, забрали Странно, странно, странно Сегодня одна карта, Сардор каждый день Уже на протяжении пяти дней будет Было, вернее, простите, по три карты Еще завтра будет три карты Вот вопрос насчет седьмого числа Я так посчитал, в групповом этапе останется всего две игры Поэтому, скорее всего всего, Простите, 7 числа Будет два матча сыграно Ну, чтобы подытожить групповой этап Но это мы будем, конечно, смотреть уже По ходу событий а, Медитатор, приветик, приветик Ну, попытка штурмом брать точку Б, ну, опять же, да, опять же, все-таки, все-таки. Все-таки очень спорно все это на самом деле выглядит со стороны. Сложно даже представить перспективы команды и одной, и второй. Ситуация очень острая, но снайперская винтовка у Чуда Травика вот тут уже, конечно, ставит вопрос ребром и вопрос... Действительно, стоит очень остро. Да, перестрелку с Профетиком, может, допустим, Чудо Травик и выиграет. Но как Холла убивать, да? Холла стоит в очень хорошей позиции. Ну ладно, не будем забегать. Ой! Ой-ой-ой, Чудо Травик. Ну, не обезоружен, конечно, но... <клых> На половину ХП проштрафили, как минимум. 35 секунд до конца раунда пытается Чудо Травик найти, откуда же ему прилетело в голову. Оп! Минус-профетик. Побеспали вот такое, такая смена девайса. И нет, не ложится пуля, дорогие друзья. 12-3. 12-3. при призабавнейший момент. Просто призабавнейший. Привет, Саня. Это последняя игра на сегодня. Фрик, приветствую. Нет, будет еще одна. А Молдова к нам не относится, мы отдельное государство, у нас свой президент, своя армия и свои органы внутренних дел, у нас тут второй государственный флаг РФ. Нет, Торонто, я это все понимаю, но мы же не будем, да, забывать все-таки, что это Приднестровская, Молда... Приднестровская Молдавская Республика, да, она не признана очень многими странами в Европе, к сожалению, к моему величайшему сожалению. Я вот вообще считаю, что если кто-то хочет отделиться, то флаг ему, как говорится, в руки и пошел отделяться... Но не все признали, да, поэтому де-факто вы к ним не относитесь никак, но Д Юре для большей части мира все-таки относитесь. Но это опять-таки вопросы, касающиеся также Косово, да. Вопросы, касающиеся точно так же сейчас ЛНР, ДНР, да, то есть все вот это вот. Все очень сложно. Так что. Ладно, всем мира и добра самое главное Смотрим, пистолетку Хопхей Успешно заруинили И теперь они еще и без денег остались На достаточно важные раунды Как, как у тебя все легко, Александр? А у меня вообще всегда все легко, Радо А зачем что-то все, что-то усложнять? На самом деле от желания все усложнить Как раз таки появляются проблемы Когда все легко, все легко ну, я, честно, конечно, положа руку на сердце, скажу. Я бы, конечно, был бы не против, чтобы вообще весь мир был бы Россией, допустим. <свят> Поэтому, как бы, да. Вот у меня такие взгляды. Специфические. <свят> Сомчик, 5 евро. Спасибо вам большое, Сомчик. А в очередной раз приветствую вас, кстати. Да, вы в чатике поздоровались. Я а, позволил себе не ответить вам, потому что разговаривал. Спасибо, спасибо. И еще раз вам большое-большое спасибо. Ну, вообще политические темы, конечно, я считаю лучше не обсуждать на все-таки на трансляциях, да, именно игровых, когда я комментирую. Uh, все-таки я считаю, что вот когда я, допустим, прохожу, например, Doom или какой-то у меня другой стрим, вот там можно поговорить за политику. Но все-таки Counter-Strike на моем канале это нечто святое, это такой священный грааль, который не стоит пачкать грязными политическими играми. Поэтому давайте будем лучше. Углубляться в познание Контерстрайка, а когда вот будет Дум, да, который я сейчас прохожу 2016 года, вот тогда и Политику обсудим Кегля, чудо-травик Я не доначу, КЗ Все эти войны сделали по одному Фрагу, и это замечательно для команды Brothers in Arms, потому что счет-то 15-3 Если Хола сейчас не сделает квадрокил То... Все, то беда я не доначу, минус холла, 16-3, дорогие друзья, заканчивается на этом этот матч, ой, пардон, пардонте, пардонте, чё какой, Чу я, ай-яй-яй-яй-яй-яй, да, раньше время матч закончил, ну бывает такое, по ошибочке прибавил случайно, и поматеримся, не поматериться можно, конечно. Ладно, Торонто, давайте мы с вами политические темы обсудим немножко позже. Видите, чат кругается, чат кругается. Расслабься, даблкил. Ну, сейчас, короче, либо камбэк, либо чё, Думаем Думаем, бомбу поставили Хопхейвцы, да? Я, блин, простите, я в первую очередь хочу извиниться у команды Хопхей, потому что я похоронил их, блин, раньше времени, сказал, что они проиграли, а они вообще ни разу не проиграли еще пока. Еще держатся, и надо признать, что еще и четвертый раунд забирают, между прочим, да? Потому что, мне кажется, это уже раунд из разряда невытаскиваемых. Расслабься. Расслабляет двух соперников Вот такой вот массажист Пришел и отмассажировал всех, кто был на точке А Счет 15-4 Да, раньше времени все-таки э, Ну, не, я ладно, я же уже объяснил, да, все-таки Не будем к этому возвращаться больше Я объяснил, что я по ошибке прибавил до этого еще один раунд команде Brothers in Arms а Все на самом деле не совсем так Поэтому я не, не в том, не дело не в том, что я был уверен, что они проиграют. Дело в том, что я думал, что они проиграли, фактически. КС 1.6 лучше. Александр, стрим, бомба, дом мастер. Спасибо вам большое за комментарий про стрим. И да, 1.6, бомба, согласен. Эмри, скола, профетик. Наваливают. Наваливают. Надо признать, круто. Наваливают. Развалили сейчас полностью точку А. Команда Brothers in Arms. Все. Закончились Закон... Ну и есть там еще, конечно, игрок Я не доначу, но Номинально закончились, 15-5 <плёк> <плёк> <плёк> Ну, сейчас начнется Сейчас начнется, дорогие друзья Почему вот, вот синдром 15-го раунда Вновь возникает, да, в команде Брозерс Постоянно почему-то я хочу назвать их Брозерс <плёк> Не знаю, почему Брозерс, когда Браудерс Конечно же но, в общем, постоянно 15-й раунд кто-то забирает, и потом все никак не может доковылять до 16-го. При этом сейчас вообще чудо-травик с дробовиком, и это просто чудо-девайс. Реализация этого чудо-девайса, кстати, ну, позиция неплохая, но а если соперник будет чуть дальше стоять, получается, что бесполезный тогда девайс. да? Тут надо смотреть все-таки, как это будет все реализовываться. Профетик! Минус Кейз, энтрифраг на точке А. Ну, а выход основного костяка пойдет на точку Б, да, то есть все действия под точкой А сейчас это фейк. Знали бы, что команда uh, Brothers in Arms сейчас находится на экономическом раунде, наверное, фейки бы на самом деле не делали и приберегли бы подобный раунд uh, на более хорошие времена. Но что, что опять-таки, что есть, то есть. Uh, к слову, дорогие друзья, сразу... Простите мне наглость опять мою, но забегая вперед, сразу скажу, что следующий матч начнется также в 20.55. Если, конечно, к этому времени закончится этот. А то вдруг камбэк, а там вдруг овертаймы. И понеслась, понеслась, что следующий матч еще и начнется аж позже 9. Такое тоже исключать, кстати говоря, нельзя. По крайней мере, шансы у Хобб достаточно, как вы видите, неплохие. Брадерс и Нармс уже потеряли частично свою экономику. А, ну... Частично, опять же, ключевой момент Частично, не у всех есть деньги, но они все-таки Есть какие-то, да Чудо-травик, ну, очень неудачно Конечно, открылся, однако Профетик, что, не было инфы, что альтимейт не сообщил Размены, два в три ситуация Оборона в меньшинстве Но по лайфбарам атака очень сильно Конечно, подупала, правда, КЗ Да, сейчас хорошо до 22 ХП скатился Какая карта после этого? Карта Инферно Ну, проблема в том, что Кегля вообще без девайса. И проблема в том, что КЗ красный, еще и дымом отрезанный. Ой, хорошие ХАЕшки летают. Ну, правда, куда только, да? Вопрос. Там нет, нет, есть Эмрис, кстати. Но далековато там Эмрис. Расслабься. Пытается пикнуть соперника. Да и пикни, скорее всего. Ну, все. Закономерно раунд заканчивается. 15-7. Ну, раунд разницы, в общем-то, раунд разницы между победой и овертаймами, вот, казалось бы, да. На самом деле, вот этот один самый раунд именно в обороне всегда труднее всего взять, да, потому что вы проиграли девайсы, остались с пистолетами, вот почему Кегли сейчас позволяет себе покупать э -э М-ку... Не знаю, я бы за это подвесил бы за какое-нибудь местечко интересное ногами вверх. Потому что, а если раунд будет проигран, то потом опять начнется чехарда с экономикой. Но в целом пистолеты очень круто сейчас отработали у команды Brothers in Arms. Это дало им, опять же, небольшое. Но все-таки преимущество в живой силе KZ еще и дождался, когда Профетик отстреляется. Вот теперь проблемы у Евочки появились. Очень серьезные. С 20 хп нужно забрать трех соперников. И даже первого, к сожалению, забрать уже не получается. Ну что ж, дорогие мои друзья, это 16-7. Вот я говорил 16-3, но все-таки 16-7. Это, опять же, не сильно что-то поменяло. Так или иначе, команда все-таки проиграла. Это, опять же, была скорее неизбежность. Но хоп-хей поборолись. Молодцы, что даже невзирая на такой ужасный счет, еще все-таки постарались. Постарались. Навязать игру Ну а в чатике 52% голосов Отдали команде Brothers in Arms Ребятки угадали Молодцы, большинство все-таки а, Правильно оценивало ситуацию